Вот, да, прижали, и вот разрезик, и и прямо вот формирователь сюда. его просто на весу очень сложно будет выполнить даже у человека. ну вот и все и положили пожалуйста угу. и так со следующим я могу просто показать чтобы да. тут Это что, да Какой они должны быть? Толщины вот эти вот лодку, что вы сейчас делаете? Не знаю. Какой будет у вас у пациента? <смех> сделаешь, почему? Вы же кератинизированную десну работаете. Да, сделаешь. Ну вот, да? Доктор, что непонятно? А, вот я тоже что-то с этими скрестообразными вечно у меня путаю. Раз и два. И все. Весь в колу. Сейчас раз, покажу. Угу. Подходите, может, тогда поближе. если. А дать... мы закроем. Да, все подойдут. С вестибулярным. По-моему, очень простой и очень красивый халатик. Да. Ну, говорю, халатик, а? <свист> Похоже на питерские интеллигенты. Уже там холодно, Всё, для... Но, наоборот, в халатике хорошо. Там у нас тут жарко, знаете как. Летом. Я работаю всегда с открытым окном при любой температуре. У меня заклеенный ассистент. Да. Он в шубе может быть специально у вас там. Нет. Ну просто вам как бы холодно у нас. А здесь вот мне ужасно душно ее Местных Но делают не так, да. они включают отопление. И, конечно, они... У меня на работе тоже все ассистенты умирают, потому что мне надо кондиционер похолоднее, окно добавочное. Именно, а чтобы вот. что пациенту было прохладно. Да. Ну да, потому что, конечно, чуть-чуть дурника не было. Никак... Да, Никак... не крови, ты вообще. Даже свечить, да. да. Ну вот. А там тоже получается вот такие ну, как бы пространства, такие, на не Нет, не получается Нет, Плотненько, да? Да, там плотно. Было. А, но ну, тут там же Здесь мы просто вот зуб, да? Да, поэтому вот он не помещал сделать. Да. поскольку ага. мы его не удалили, а сломали, тратить на него время я не вот захотела. Вот так, вот. А двух шовчиков достаточно? Да, да. да достаточно. прижать. Ну, сколько а, здесь вы, вы подшиваете вот? Э -э а, а. Ботовый. Ну, поверьте, там все заживает великолепно, ничего там с ними угу. не происходит. Еще здесь оно толстое. А Еще раз можете показать место вкола, выкола, да. потому что... Давайте мы с вами вот здесь вот угу. сделаем вместе. А ничего, что узелки получаются на медной поверхности ну, вообще если у пациента? Ну какая разница. -то? А эти нитки между прочим абсолютно не чувствительны для пациента. Ну, Иваносил. Он все, что больше пятого уже не не колется. Помните, мы раньше работали тройка-четверка, она жутко кололась. Я ее прижигала да этими гладилками раскаленными. Вот там вошли и вышли, смотрите. Mm -hmm. А если с ним работаете, то тоже можете нитки такой же? Или там все-таки потолще? А чем мембрана то и... Так, чтобы держать, чтобы ничего не сдвинулось. Ничего, mm -hmm. у меня не сдвигается. Я, я просто работаю таким шовным материалом. Толще я не люблю. Рану я очень часто вообще не подшиваю. Или только mm -hmm. орально. Просто там, где а, какие-то очень большие дефекты, я немножко по-другому работаю. То есть методика костной пластики сама по себе а, не предполагает наличие мембраны. Что мы, я доктора еще один раз позагажала. он Мне просто непонятно, куда вкалывать, выкалывать. Я отдельно просто продемонстрировала еще раз христообразный шов, чтобы ему было удобно. А по поводу язычной поверхности, да, вы забрали, переместили, депитализировали, подвернули или просто переместили? Методики две. Можно конвертом вот так же подворачивать, можно просто перемещать, делать сосочки или не делать сосочки. Все эти пространства между формирователями не зарастают 7-10 дней, и там уже вообще ничего нету. Ничем это закрывать не надо, обычно мажут пациентом с локосерилом, периакином, чем хотите. И все, собственно. Здесь, конечно, на свинье здесь расстояние, еще во рту все поменьше, поуже поплотнее друг к другу, там нет таких зазоров просто. Здесь мы с вами отрабатываем саму методику, чтобы да, я делаю заведомо все крупнее, чтобы это просто было лучше видно всем. А обычно все разрезы они на размер, на диаметр имплантата выполняются. пациент уже на нижней челюсти руках, и на, дисне, и на нем вообще нет. ваша тактика выбора вот здесь не будет свободно, да. Так, да. да да и в карман и вот туда подошли, сделаю карман а там еще у вас какие-то тяжи есть да да например как карман, как лицах, Нет, если крышка. есть тяжи, можно их попробовать убрать. Я такое делаю часто, особенно наверху с закрытым доступом и внизу делаю, как бы. Фор... Формирую новое преддверие, прямо скальпелем рассекаю подслизистые, отсекаю ага. мышцы и накладываю вот такое вот даже несколько крестообразных швов, но они фиксируются в надкоснице, да. uh -huh. чтобы исключить да, прорастание обратно. Плюс и... еще и... трансплантат? Трансплантат, да, а потому этот? что он там нужен, если там... В этот же и этот. Уже вместе с ним. А крестообразные у вас будет вестибулярное. Повыше, а, да? Ни, ни, но ниже, в доме, в мире, да. да. Ну, неважно, да. Вот вестибулярное именно по переходной складке, по новой... А, да, по новой, да, да, и которые и мы отсепарировали от слизистой. Я несколько кругов, но мне достаточно непросто вот это сделать именно в надкоснице. Может быть, губы, нити, я не знаю. Но над кожей, конечно, зацепить эту надкосину, Иглу найти и обратно наверное, не знаю. Не я шью как-то. Ну я а просто. Стала... Игла большая, может очень хорошо. Ничего, Единственное, нравится, что я не три 8 часто, часто раз, работаю. Что, я она... люблю одну вторую. Одну вторую